всем здравствуйте с вами алиса обзор новой колоды карт эта колода называется оракул от алисы автор алиса хирш состоит эта колода из 80 карт колода черно-белая вот такая вот шапка. Есть вот такая вот упаковка. Так, описание. Вот такая вот книжка. Она запечатанная. Вот. Покажу вам с описаниями. так сделано чтобы было удобно вот так и положите читать вот здесь немножечко описание для чего она также можно на этой колоде просмотреть характер человека его возможности его вредные привычки вот посмотреть есть ли на вас магический негатив потом можно посмотреть каким видом снять с вас магический негатив какие у вас болезни ну, в конце видео я сделаю там расклад, пос покажу, посмотрю, как работают карты. Так, итак, приступаем. Да? Вот колода карт. Бока у нее черные. Качество бумаги высокое. Так, качество печати тоже высокое. Карты черно-белые. Это так было задумано, но кое-где, да, есть и где кровь. Там есть, конечно, красная, вот есть и серая. Такие вот карты. Сейчас пройдемся по каждой карте. Так, я буду ложить. Так, сделаю ближе. Итак, первая карта у нас я вот так подложу, да, чтобы она не отсвечивала. Первая карта у нас дьявол. Дьявол воплощает в себе все темные силы. Все, конечно, об этом знают. Ну и также может карта обозначать, что это жажда материального, что это человек какой-то такой властный и самоуверенный, эгоистичный рядом возле вас и так далее, да. Это примерно. Примерно я так объясню, немножечко расскажу о картах так вторая карта у нас лилит лилит это богиня вот ну как объяснить да она и темную силу представляет и может представлять и белую сторону то есть ангела а вообще ну она вообще любит прикидываться да вообще это демон и она будет у нас показывать на женщину и еще хочу заметить, что это оракул, и поэтому каждая картинка и все, что написано на картинке, оно трактуется так, как нарисовано. Третья карта ⁇ Визиул. Визиул это князь, князь демонов. Если человека будете просматривать, то можно смотреть там, какие карты, что это манипулятор, или кто-то его манипулирует, или сам этот человек такой. Четвертая карта у нас Сатана. Вот опять же воплощает в себя темные силы, это черная магия, это жажда, символизирует очень сильного такого человека, твердого. Там еще нужно смотреть. Также, также по этим картам можно смотреть и болезни, и заболевания. Так, пятая карта у нас Мара. Так, Мара у нас это может обозначать юную девицу. Или также может обозначать и старуху. Там нужно смотреть. Да, эта карта, конечно, наводит ужас, смотря что вы будете смотреть. Карта относится вообще-то к, тем, к темным силам. Так, шестая, искушение может обозначать, что э, человек склонен к чему-то, к алкоголю, к наркотикам, да, если вы любовную сферу смотрите, значит, вы должны будете смотреть, что происходит, кто мешает, кто разводит, например, эту семейную пару, почему эта пара сойтись не может, так, седьмая карта, это черное место, вот это может обозначать, что, смотря, опять же, какую ситуацию вы смотрите, может обозначать, что человеку нужно что-то принести в жертву, или человека принесли в жертву. Там смотрите соседние карты. Так, геката. Геката это, конечно, покровительница ведьм. Это трехлекая богиня. Вот, она очень. Может обозначать женщину, строгую, деловую. Вот, также может обозначать и что. Вы должны быть более внимательны, например, к ситуации. Так, девятая карта, это солнце. Это очень хорошая карта, да, если она выпадает в раскладах. Вот, это новые идеи. Ну, в общем, это очень хорошая карта. Пока единственная такая позитивная карта. Если вы человека просматриваете, просто просматриваете, может также означать, что человек религиозный, или человек, если вы будете смотреть его на бизнес, то можно сказать, что человек жаждет прям деньги, вот деньги, деньги, деньги. Так, десятая карта у нас Ашмедай. Ашмедай тоже обозначает демона но он как бы наблюдает, он как бы наблюдает, если человека может обозначать, что человек, ну, занимается как игроманией, игроманией или такой гуляка, в общем, надо, надо смотреть, да, соседние же карты. Одиннадцатая карта, это у нас творчество, творчество говорит о том ожидании, стремлении, взаимности, ну, в любых делах, которые ну, уменьшаются успехом. Да, если вы просматриваете дела, значит, ваши дела э, пойдут на подъем. Так, двенадцатая карта это у нас эмоции. Эмоции это сами за себя говорят, да, что и гнев, что человек и спокойный, и злой, и веселый. То есть в одном человеке сразу можно сказать три. Человек вспыльчивый, агрессивный, вот, и стремится чем-то руководить. И хочет, если что-то достичь, то, конечно, может этот человек может достичь э, люб, любым путем, да, именно, вот, именно враждебным таким путем. То есть человек может идти по трупам. Тринадцатая карта. Это у нас отречение. Это неустойчивая психика. Это от отказ от чего-то, это охлаждение к людям, это стремление к чему-то новому. Может даже от веры человек отказаться, может и от работы. Ну, в общем, отречение от всего. Так, четырнадцатая карта – это луна. Луна может обозначать это и магию, да, это и тайные враги. Вот. Это неискренность, это обман. что если человека смотрите, значит у человека неразбериха, может обозначать даже болезнь. В общем, смотреть соседние карты надо. Люцифер, это 15 карта у нас, это Люцифер, это тот же сатана. Также следует учитывать, что это демоны, Люциферы, дьяволы, порождение, ослепление чего-то. В общем... Затрагивают душу, да, смотреть надо. Опять же смотрим соседние карты. Это будет символизировать мужчину. Также может символизировать и говорить о том, что этот человек занимается магией, что этот человек колдун, довольно-таки хорошо занимается магией. Так, шестнадцатая карта – это испытание. Испытание – это человек взвалил на себя ношу, тащит ту ношу, которую не может поднять. Характеристики личности говорит о том, что человек с ранимой психикой болезненно реагирует на каждые проблемы, накручивает себя по пустякам, то есть сам себя разрушает. Вот сам себя разрушает, да, возвалил эту нож, утащит и заставляет других людей, чтобы они ему помогали, чтобы они его подталкивали. Так, семнадцатая карта, это у нас волшебник. Подвину немножко. Это человек умный, да, умный, искусный, расчетливый, обладает уверенностью, энергией, что он может вести дела хорошо, да, может обозначать какого-то начальника, может обозначать и колдующего человека, да, может прикидываться, что он такой прям умный, да, что он не занимается ни магией, ничем. А на самом деле человек занимается магией. Некромантия. Некромантия – это карта, конечно, темная, относится к темным силам. Это работа с кладбищем, это привязка к мертвым может обозначать. Это энергия смерти, это уничтожение каких-то связей. Опять смотря, что вы будете смотреть. что если вы смотрите человека, да, его здоровье или его настроение, можно сказать, что уход от действительности, что человек, возможно, может даже покончить с собой. Нужно быть очень внимательным да, и смотреть остальные карты. Так, девятая, девятнадцатая карта – это у нас ведьмин шабаш. Ведьмин шабаш – это напрямую указывает, что есть связь с динамическими сущностями. Возможно, человек… Сам член этой секты, возможно, сам проводит какие-то ритуалы. Опять же, смотрим, что будут показывать соседние карты, и смотря, какую ситуацию вы смотрите. Так, «Дочери ангелов» – это двадцатая карта, или можно сказать, что это три парки. Это духовное бесплодное существо, обладающее сверхъестественными способностями. Да, В раскладах, да, может обозначать женщину умную, которая не пропускает ни одной мелочи. Если в любовных раскладах, то он может обозначать любовный треугольник. Так, нечисть, нечисть, нечисть сама по себе, вот уже сама карта даже говорит, да, вот смотрите, что нечисть, что человек во власти вот этих вот нечистей, Возможно, он, он их слышит, возможно, он их ощущает, возможно, они ему что-то шепчут, диктуют. Если вы смотрите здоровье, то это обязательно все, это уже психика, да, это психические отклонения, что это сильная тут и привязка к мертвым, и что духов очень много на оболочке, что этим человеком уже владеют вот эти вот сущности. Возможно, человек даже не соображает, что он делает, например. И куда он ходит, что он пьет, что он ест. Может быть, даже в этом плане, что он даже не соображает. Так, 22 вторая карта у нас уже пророки. Это жрецы, которые не были признаны никем, не про... но пророчествовали по-своему во вред ближних и совершая их пути. Также может обозначать человека двойственного, который склонный к обману. Опять же смотрим, какую ситуацию вы смотрите, да? Вот смотрите, какую ситуацию. Так, 23-я карта – это воплощенное зло. Ну, зло, естественно, обозначает, что это страдания живых существ, нарушение или нарушение нравственного да, какого-то порядка. Это страдания, это депрессия, это злоба, это может обозначать финансовые потери, это может потеря здоровья обозначать. Опять же смотрим последующие карты, так, властелин Ада, да, властелин Ада, это обозначает человека властного, да, сильного, естественно, это сила, это стремление к власти, это мужское влияние на жизнь, вот. человек такой рациональный, обладающий вообще большой силой воли. А для мужчины, если гадаете для мужчины, это хорошая карта, да, что это властный человек, да, это начальник по жизни, но у него есть свои секреты, свои тайны, и поэтому он такой сильный, да, он такой сильный и могущественный. Так апатия, апатия может обозначать и лень, может обозначать и болезнь, вот. С другой стороны, может обозначать, да, если какая-то ситуация, то вам лучше лечь, полежать, отдохнуть и не торопиться. Что, не торопить, как говорит, посмешишь, поспешишь людей насмешишь, поэтому лучше отдохнуть. Так, двадцать шестая карта, это у нас стена, да, человек, вы такой общительный, если вы смотрите, будете смотреть человек, человек общительный, но вы бьетесь, да, в закрытую стену, и если какая-то ситуация, то, значит, есть преграда, и эту преграду надо убирать и смотреть, вот, со всех сторон, если вы будете смотреть, если на человеке защита, да, то защита есть. Вот, если вы будете смотреть человека, то человек, ну тяжело идти человеку по жизни. Он всегда пытается что-то пробить, до кого-то достучаться, но у него не получается. Опять же смотрим соседние карты. Двадцать седьмая карта – это звезда. Звезда означает спокойствие, безмятежность и также трудности. Это пентаграмма, поэтому это у нас задействованы пять стихий, значит, Огонь, вода, земля, воздух и святой дух. И нужно еще смотреть соседние карты, да? Может, открытие. Вообще она означает открытие, открытие каких-то нов чего нового, чего-то нового. 28-я карта. Колесо судьбы. Карта может обозначать. Это кармические какие-то проблемы, препятствия в жизни. Вот. Говорит о том, что человек слишком сильно привязан к прошлому, что нужно отпустить прошлое. И это прошлое очень сильно влияет на этого человека. Двадцать девятая карта. Ненасытность. Ненасытность, обжорство, чревоугодие. Так, это нас, нас, значит, это подстрекает нас поглотить все, все разом. То есть это бес, да? Это присел бес, вот тут вот на карте видно, да? Сзади вот на картиночке. Бесятинка такая, вот она подсела и толкает нас на обжорство, на ненасытность, то есть хватать, все кругом хватать, хватать. Хватать, и чтобы от этого потом лопнуть, да? Но нужно смотреть другие карты, да? Если вы смотрите на человека, значит, человеку в этот момент, человеку нужна помощь, если выпала эта карта. Так, тридцатая карта у нас, самоуверенность. Но Она сама за себя говорит, что перед вами женщина очень самоуверенная, вот во всех отношениях. И что она и жизнью довольна, она всем довольна, и собой она довольна. И что она счастливая, это счастливая, и это самая счастливая карта, говорит о стабильности, о процветании, о заботе, да, что если эта женщина может быть матерью, о каком-то материнстве, например, может говорить также о замужестве. Так, защита. 31 первая карта, это у нас... Защита мага – это гарантия безопасности от магического воздействия, да, что у вас есть. Защита может установлена как на определенного человека, так и на какой-то предмет, да. Например, если вы смотрите человека, значит, вы смотрите, есть ли у человека защита, и, возможно, может быть, ему нужно сделать защиту, сделать чисточку, там талисман ему какой-нибудь сделать, ну, что-то еще еще то есть его защитить именно от магического воздействия так 32 карта это у нас зеркало зеркало символ связи нашего мира с, параллель, с параллельным также зеркало является символом воображения и так а также сознание его способность отражать ре, реальность видимо мира поэтому он, зеркало будет обозначать это любопытную женщину, очень любопытную, скрытую, способную действовать тайно. Именно тайно. И оставлять дела на потом. То есть она лучше посидит, покрасуется, а дела подождут. И если она что-то кому-то пообещала, значит такая будет поговорка, что обещанное три года ждут. Шут. Карта «Шут» символизирует это. Так, ум, человек умный, и опять же, в то же время, человек глупый. И также может обозначать добро и зло. И может обозначать что-то что новое, да? что-то новое. Нужно смотреть соседние карты. Человека может обозначать общительного, и опять же таки в, то, в тот же момент он может быть и общительный, и также может быть замкнутым. Так, 34-я карта – это у нас демон. демон. Демон – это сверхъестественное существо или дух, занимающий низшее по сравнению с богами положения. то есть это… Может, Он может играть и положительную роль, он может играть и отрицательную роль. Можно сказать, что эта карта говорит, что человек потерял надежду, вот лег в постель, да, читает, занимается непонятно чем, все, потерял уверенность, потерял надежду. Это указывает также на одиночество, что человек замкнулся, ушел в себя и читает то, что даже ему не нужно читать так знахарь карта знахарь обозначает знахаря человека который лечит который занимается именно целительством также которые и также может обозначать человека который может учиться на чужих ошибках да потому что в любом случае э, целитель и знахарь да он где-то лечится ему что-то передается он что-то пытается исправить вот и человек еще духовный, да, может обозначать духовного, мудрого человека. Если смотреть соседние карты или смотреть здоровье, то если по здоровью, то карта будет говорить о том, что вам нужно лечиться, да, то есть исцеляться, прибегнуть к травам, к каким-то настойкам. Так, страшный суд, карта номер тридцать шесть. суд, да? ну, суд в прямом слове суд это юридическая структура осуществляющая правосудие в форме рассмотрения решения дел прав человека Поэтому эта карта тоже будет указывать на это. И также будет указывать на человека, который совершал какой-то поступок, и его ждет суд. Так же, как может быть юридическая структура, так может быть, что его люди будут осуждать, судить. И также еще может что-то что, что будет всплывать, что-то что старое, да? Так, 37-я карта козел, да. Эта карта может обозначать, что человек, как козел отпущения, также может обозначать, что человек вот, вот смотрит, да, как говорит баран, да, на новые ворота. Вот он смотрит вперед и не видит своего отражения. Не видит, не, не замечает. Он такой мужественный, он такой хитрый, все. А на самом деле это будет, это глупый человек, который стал жертвой, который вот из-за своей самоуверенности стал жертвой. Он зациклился на себе, задрал голову, и, как я уже сказала, он не видит ничего, и под ногами у себя ничего не видит. Ну, опять же, смотрим по ситуации. Так, фея. Так, ну, все знают, что фея – это существо. Метафизической природы, обладающей необъяснимыми, ну и, конечно, сверхъестественными способностями. Это же Или женщина, которая ведет очень скрытый образ жизни. Карта – это будет обозначать что-то новое, да, что-то новое, что-то фантастическое. Возможно, новость вам какая-то хорошая придет. Возможно, вы получите какое-то письмо хорошее. Если вы ждете какое-то решение, значит, вам будет хорошее решение. 39-я карта – это у нас кентавр. Кентавр у нас в мифологии – это дикие смертные существа с головой и торсом человека. Эта карта будет свидетельство о хорошей защите. Если даже можно сказать, что клиента просит посмотреть, если на него порча, и выпала вот эта вот карта, то можно сказать, что... В магии на этом человеке нету, вот единственное, что немножечко просто ему его подкорректировать нужно будет почистить, а таких серьезных на нем нет. Карта такая средняя, неплохая, нехорошая. Так странник, странник обозначает это одинокого человека. Странного человека, одинокого. Но ну, опять же, мудрого, мудрое. мудрость обозначает спокойствие, самостоятельность. Но этот человек один, да, если он любит один, он любит стремиться делать что-то, будет делать что-то сам, вот, погружаться будет в себя. Вот, и будет уходить в себя и будет делать свои вот эти решения, свои проблемы решать сам. То есть человек самостоятельный. Так, погост. Ну, погост сам за себя говорит, да, что это обозначает кладбище. Кладбище, конечно, вечного упокоения. Это будет, означает темнота, Холод остановка по всем направлениям. Может обозначать порчу, сделанную на кладбище, может обозначать, что вы несете чей-то крест, или вам нужно нести чей-то крест, или у вас порча была сделана на крест. Также, если смотря, опять же, смотреть, какую ситуацию. Возможно, у вас были похороны в ближайшее время, возможно, у вас будут какие-то похороны. В общем, вы смотрите. Смотрите соседние карты. Так, зависимость. Карта зависимость. Она говорит сама за себя, да, что человек пьющий, алкоголик, наркоман, игроман. И все это, конечно, это все напущенное. И все им ру руководят бесы, дьяволы. Вот, и естественно, если этого человека или эту ситуацию оставить так, то все будет плохо, и человек этот не выберется из этой ситуации. Так, внушение. 43-я карта у нас внушение. Она обозначает, что это психологическое воздействие на сознание именно человека. Это некратическое восприятие. Так, указывает на кармические проблемы, на страдания. Иногда может проявиться как мания преследования, подавленность, замкнутость, недоверчивость, пессимизм. Может означать, что на человека постоянно идет какое-то воздействие, что на него вешают мороки, что ему что-то внушают. Опять же, смотрим по ситуации. Так, 44-я карта. Это защитный меч. Или магический жезл, можно сказать. Это важнейшее оружие мага. Главный символ магической власти – это защитный меч. Он символизирует власть над всем миром над миром мертвых и защиту от нападений. Может обозначать, что если вы смотрите человека, что на человеке какая вот какой-то какая-то лежит ответственность, что у человека есть какой-то талант, что у него есть одаренность. А может и указывать на то, что это маг перед вами, да? Очень такой маг хороший, который может руководить, который может учить, который может вести, например, людей. И так далее, да. Вот именно в определенной области. Опять же, смотрим соседние карты. Так, 45-я карта это у нас ненависть. Ну, ненависть это чувство досады вызванное благополучием, успехов другого, ненависть, зависть, да, зависть к чужому имуществу, вот я не, не могу, да, у человека есть, вот, и человек начинает себя накручивать, начинает съедать, нет, чтобы подняться и что-то сделать самому, да, и тоже стремиться к хорошей жизни, он начинает себя накручивать, вот, и поэтому из-за этого он еще теряет, например, все то, что у него есть, может также обозначать эта карта, что если вы человека смотрите состоятельного, может обозначать, что он должен был очень внимательным быть. У него есть враги, которые пытаются разрушить его благополучие, может быть, его бизнес. Так, алчность. У нас 46-я карта. Да, она будет обозначать человека очень алчного, скупого стремление потратить как можно меньше а захватить как можно больше вот только умножать умножать все это умножать но это не он да вот тут вот карта есть да вот опять бесятина вот тут то без вот сверху что им управляют да что это человеку сделали вот стоят вот свечи свечи стоят что это человеку сделали чтобы он вот такой вот был чтобы он был жадный чтобы он все хватал хватал хватал хватал нахватался и также и на этом же своем богатстве, э, зацикленном своем богатстве деньгах также и там и слег, да. Тролль. 47-я карта тролль. Тролль и отвечает за себя, что это тролль. Это человек, который любит вот э, троллить людей, сейчас вот так называют. Вот он указывает на неприятности по всем направлениям, может указывать на то, что возле вас человек, который вас постоянно унижает, занижает, что у вас э, вот именно негативное такое вот отношение к людям, негативные какие-то вот слова, у вас вам только все плохо, вам кажется все плохо, вот эта карта будет так, ну смотрите по ситуации, да, например, какая, какая следующая будет карта выпадать, Защита. 48-я карта – это защита. Опять же, у нас тут пентаграмма символизирует, это бесконечную, пятиконечную звезду, да, это и силу совершенства, именно круга, да, вот то, что тут уже добавлен круг, что это совершенство, это означает дух, воздух, огонь, воду и землю. Так, и что это, если эта карта выпадает, значит, человек нуждается в защите, что человек нуждается в помощи, что человек нуждается в талисманах, что ему нужно помогать, помогать этому человеку обязательно. Так, 49-я карта, это у нас экзорцизм. Сарцизм. Это у нас будет 49-я карта. Так. Эта карта обозначает, да, что проводился обряд, изгоняли бесов, или для этого человека нужно провести обряд. Или смотреть следующие карты, что человеку нужна серьезная помощь, что человек не может выйти из этой ситуации, поэтому ему нужно помогать так пятидесятая карта у нас так это арсенал мага да маг что если перед вами маг значит он должен должен пополнять свои что-то на практике добавлять если вы смотрите человека то у человека будет успех в делах он добьется успеха вот он повысит свои знания и у человека будет все все хорошо так ариман ариман это дух бедствий да Должны смотреть соседние карты. Это очень плохая карта, да. Что будет обозначать это вот все прям бедствия, да, если карта выпадает, то по всем отношениям у человека будет бедствие, упадок, и упадок сил, там и здоровья и, и разрушение. В общем, смотрите соседние карты. 52 карта это зеркальный луч. Зеркало, конечно, это так здесь красно-желтого цвета. Почти пылает это солнечных лучей. Это отражается в нем. Отражающихся в нем, да, здесь вот показывают. Это ваше время перемен наступит скоро. Имейте в виду, да, если будете смотреть. Что у человека, даже если на человека смотрите, что начнутся скоро изменения в лучшую сторону. Кольцо, кольцо. Ну, если замужество смотрите, да, то это будет означать, что будет свадьба. Вот если защиту, что, да, что нужно, что есть защита. Если порчи, смотрите, знаете, закольцованная. Что если какую-то ситуацию, что это замкнутый круг. Там уже опять нужно опять смотреть по ситуации. Так, 54-я карта, это у нас Вольт. Ну, Вольт – это кукла. Да, то есть она так и обозначает, что на вас магия Вуду, что вам сделали куклу, и что вами манипулируют, вот. так что опять же смотрите по ситуации. Вот, так что это, этот клиент должен быть, который вот будет обращаться, к которому вы будете смотреть, да? он должен быть внимательный. Возможно, им даже кто-то и манипулирует. Не обязательно там сделали куклу. Так, 55-я карта – это повешенные. Это самопожертвование. Это если ситуация, значит, она в подвешенном состоянии. Это человек сам себя в жертву принес, или ему что-то нужно принести в жертву. Смотрим именно в раскладах так чаша грааля чаша символ... символический источник жизни и бессмертия изобилие и плодородия так магический круг магический круг это, это, это сакральное пространство, да, которое представляет форму магической защиты от сверхъестественных сил. Да. Если вы проводите ритуал, будете проводить, то обязательно поставьте себе, себе круг. Или если вы человека смотрите, да, то можно сразу сказать, что на человека проводились очень тяжелые ритуалы с сильными-сильными защитами. Так, Меркурий, 58-я карта. Меркурий ⁇ это планета. Так. И управляет она образованием, письмом, счетом, целенаправленными размышлениями. Какие-то идеи, какие-то проекты. Так, святая вода. Ну, вода, как все знают, вода ⁇ это кровь Земли. Она обеспечивает энергетическое равновесие в мире, возвращая хорошее, поглощая плохое. Также может говорить о том, что вам нужно полечиться, обратиться, да? например, кому-то что-то простить. Так, шестидесятая карта, настой из трав. Травы – это одно из древнейших и максимально действенных средств существования. Эта карта тоже говорит о том, что... Вам нужно полечиться, заняться чаепитием и не бояться, что у вас есть там какие-то порчи или сглазы. Так, Юпитер. Это опять же, это у нас планета, это покровитель и, и управляет властью, роскошью и богатством. Но может также указывать, смотря что смотрим, на планов, невезения, разочарования, потери какие-то. Так, свечи, две свечи, это две черные свечи, они будут напрямую говорить, что на вас наводили порчу именно через свечи, через огонь. Ну, свечи ⁇ это символ превосходства силы, но не только силы физической, но и также силы воли и намерения. То есть на вас пытались воздействовать. Да? Ну, смотрите на вас или на человека, которого вы смотрите. Марс. Марс ⁇ это, опять же, планета, покровитель войны, вражды, физической и моральной силы. Но если вы сфокусируетесь на них, то упустите суть. Марс есть воля, да, то есть добавить нужно чуточку своей личной силы и своей воли, чтобы не попасть вот именно в эту войну и в какие-то передряги. Так, три богини, три богини, три парки, это богини судьбы. Так, это нити жизни. Это... Вот, что они жизненные. Они будут обозначать, что это если вы эту женщину смотрите, то будут обозначать, что какие-то изменения, может быть, рождение, может быть, чего-то нового, может, какой-то новый бизнес. В общем, смотрите соседние карты, да? Карта влюбленные. Влюбленные это означает связь, появление в жизни кого-то кого или чего-то. Также в жизненной сфере, может быть, если вы смотрите бизнес, значит партнера. Так, Сатурн. Сатурн – это покровитель структуры. Порядка, системы, планеты, планета смерти, болезни, бедности, разлуки, уродства, всевозможных извращений. Так что будьте немножечко должны более внимательно отнестись к этой карте. Так, Земля. Земля – это стихия материальная. Опора, стабильность, уверенность, надежность. А также все, все материальное вот, обозначает. Опять смотрим, смотрим, какие соседние карты. Так шестьдесят восьмая карта это Венера. Венера это планета Покровительница любви, сексуальности соблазна. Вот, огонь. Огонь – это основа жизни. Да, была бы… Это основа жизни. И без огня, конечно, без тепла не было бы, конечно, это и жизни. Но нужно смотреть, да, это еще очень сильная стихия. Смотреть, что ей движется, да, может быть, и ярость, может, и злоба, может, и ненависть. Смотрим, опять же, что, какие расклады и на какую тему. Так, планеты… Карта планеты, это 70-я карта, это существование духовного царства. Во время церемонии астромагии идет работа с духовными сущностями. В общем, там смотрите, да, какие сущности, зачем, почему и что именно вы делаете, какой вы расклад делаете. Отражение. Эта карта отражения говорит о, о том, что, во-первых, ситуация непонятная, а во-вторых, что человек именно, вот внутреннее его отражение, снаружи он один, а вот внутри он какой-то другой. Опять же, смотрим соседние карты, что они еще скажут. 72-я карта – это бубен, да, это будет об, обозначать, бубен является... Важность составляющей и взаимодействие шамана с природой и со вселенной. Это будет обозначать еще, что работы проводились именно через шаманов. Ну, естественно, надо просматривать, да? что пытаются человека подчинить к чему-то именно через духов. Так, 73-я карта – это у нас Нептун. Нептун – это планета, управляющая оттенками и нюансами, интонацией, намеком и капризом. Вот, смотрим соседние карты. Так, 74-я карта – собор. Ну, сама за себя эта карта будет обозначать, что на человеке именно проводилось, проводилось соборное колдовство – и также будет, можно будет обозначать, что человек верующий, что человек ходит в церковь. И также, также будет обозначать, что, может быть, это человек военный, смотря что вы смотрите, какую ситуацию. Может быть, это лидер какой-то еще. Так, 75-я карта. Это графическая магия. Так, она означает, что... В жизни человека появилась черная полоса, нестабильность в отношениях, на работе. Так, как характеристика личная. Ну, сам, человек неуправляемый, не сам, сам себе делает проблемы. Сам старается что-то магически, старается что-то делать. Какие-то делает талисманы, прибегает и тем самым себе вредит. Так, 76-я карта это у нас 4 стихии. Это земля, вода, воздух и огонь. Это очень мощная карта. Если она выпадает в раскладах, то это будет результат хороший по всем направлениям. Это мощная энергия, это развитие. В общем, все, что человек задумал, у него все это сбудется, исполнится в ближайшее время. 77-я карта – это «Туннель». Туннель – это длинный темный путь, конечно, но э, бывает же такое, что человек говорит, вот я не вижу, да, ну, видать, да, свет в конце туннеля есть, так что э, все будет хорошо, да, трудный путь пройдется, и у человека все начнет уже налаживаться, да, человек правильно должен идти к цели. Так, семьдесят восьмая карта у нас «Зверобой». Так, зверобой это трава, которая применяется именно в магии. Это солнечная трава, у нее солнечная энергия. Ну, она по картам здесь будет обозначать нестабильность, особенно по всем направлениям, связанным с семьей. Если человека смотреть, то человек с мощной интуицией, но нестабильной психикой, злой человек. Вот, ну, если так смотреть здоровье, да, то человеку нужно именно лечиться, именно травами лечиться и лечить кармические болезни. Так, 79-я карта у нас смерть. Смерть. Ну, смерть может обозначать все, все что угодно, смотря какую ситуацию вы смотрите. Это остановка всего, это абсолютно остановка всего. Но после остановки именно всего старого, то начинается что-то новое, да, вот умерла старая и начнется новое э, И стремление к чему-то чему новому. Ну, нужно смотреть, опять же, в раскладах, да, как оно падает. Вот карта, и последняя карта, это 80-е. Эта карта называется «Время». Время – это, конечно, форма бесконечно развивающейся материи. Это процветание, это гармония, это дипломатичность, это стабильность во всех отношениях. И что человек делает все правильно, и все у него будет правильно – и все у него будет хорошо, да, если эта карта выпадает в раскладах. Вот теперь, значит, мы. Так, я немножечко так рассказала, немножко рассказала, но в, в книжке там написано еще немножечко больше. Да, но на обучение то, естественно я еще даю еще больше знания но ну, если даже приобрести эти карты и почитать выучить то что там написано в книжке то этого достаточно вот ну и примерно например я сейчас сделаю расклад просто посмотрим ситуацию будет ли лена жить Михаила, да, вот возьмем вот эту ситуацию, ответим на вопрос, будут ли они вместе, так, так отсвечиваем, да, так, секундочку, сейчас я так положу, Вместе, то есть, будет ли у них союз. Будут ли они вместе? Вот смотрим, да. 27 карта это у нас звезда. Вот смотрите, звезда обозначает период спокойствия, безмятежности, трудности, будут посадить, да, то есть идет в хорошую сторону. Но вторая карта у нас бубен. Она обозначает и говорит о том, что человеком. Потому что спросили, будет ли Лена с Михаилом жить, да? Так как задает вопрос Лена, то мы просматриваем в основном Михаила. Значит, на него идет воздействие на этого Михаила, его пытаются от чего-то отговорить. Вот и последняя у нас карта. Это зверобой, это солнечная трава. И по вот этим вот картам можно сказать, что да, они будут вместе, потому что выпало две хорошие карты, ну, одна такая средненькая карта, что они будут вместе, но через какое-то время. Если мы сейчас смотрим зимой, сейчас у нас, например, вот зима, то, судя по вот этой вот траве, зверобой, он у нас начинает свести где-то в августе. Если мы, например, смотрим в январе, значит, соединение этой пары где-то будет в августе. Если мы, например, смотрим в августе, и это уже трава отцвела, значит, это будет соединение только на следующий год. Вот эти три карты можно трактовать и трактовать до бесконечности, да. Это я так коротко просто ответила, будет ли соединение этой пары. На этом я заканчиваю да, обзор колоды. Так, всем пока. До новых встреч.